Как вернуть вашего мужчину? Здравствуйте, мои дорогие женщины. Сегодня мы поговорим с вами на эту очень важную тему. Мне хотелось бы начать, что есть несколько вариантов женщин, которые хотят ответ на этот вопрос. Первое, это с мужчиной познакомились и он почему-то уже неделю не отвечает, или иногда месяц не отвечает, или больше не отвечает. И что с этим делать? И я думаю, что будет интересно также и тем женщинам, которые по каким-то причинам расстались со своим мужем и хотели бы его вернуть. Или также мужчинам, да? то есть не дошли еще до замужества, но тем не менее мужчина вам дорог. И вот сегодня я расскажу простые вещи, которые помогут вовлечь ваше внимание в мужчины в вас да? таким образом. Хорошо, смотрите, я сегодня хочу остановиться на самом важном, это благодарность. Почему именно на благодарности я хочу остановиться? Потому что женщины на сегодняшний день относятся к мужчинам немножко в таком в эгоистическом формате, да, то есть мужчина... Должен, да, мужчина должен сделать первый шаг, мужчина должен позвонить, мужчина должен заплатить в ресторане, мужчина должен, должен, должен. Можно бесконечно продолжать этот список. Женщины сегодня с таким убеждением в голове живут. И что же происходит? Что же происходит? Мужчина иногда просто проверяет женщину, интересен ли он ей на самом деле, или она хочет. От него только финансовых благ, которые уже удалось увидеть. Да? Или ему удалось показать, что он достаточно хорошего уровня. И что же происходит? Мужчина замолкает на неделю, не пишет, не отвечает. И женщина тоже не пишет, не отвечает. Она ждет, что это должен сделать первый мужчина. И что же происходит? Мужчина понимает, что он для нее как пустое место. Что пришел, что не пришел. Одинаково. И, конечно, вы попадаете сразу вот в 99% женщин, которые так себя ведут. То есть здесь нужно от, отделиться от этих 99% женщин и стать вот этим уникальным одним процентом, который, если вы видите, что мужчина вам интересен, то нужно проявить к нему интерес. Может быть правильно проявить интерес то есть не нужно за ним бегать да или там лазить в окна когда он там закрылся или не берет телефон или еще что-то это уже конечно слишком многие женщины говорят я не хочу навязываться но что такое навязываться да давайте смотрим вспомним какие-нибудь примеры из фильмов да, которые вот такие ярко показывают да, но ну, есть такие фильмы когда девушка там садится в машину едет след за ним он там закрывается дома на все замки, она влазит там в окно, в одно открытое, в какое-то, да, и пытается все равно заставить его стребовать, еще что-то там, что он ей только что сказал, что мы с тобой закончили, наши отношения закончились, да, она продолжает так себя вести. Вот это, вот, конечно, навязчивость. Но я не думаю, что женщина, которая напишет, как прошли эти дни у тебя, дорогой сообщение вряд ли это навязчивость, да, или э, спросит ничего не случилось, да, то есть можно такие два-три касания даже в течение недели, когда мужчина у вас исчез на неделю, да? можно э, сказать, что э, я приготовила э, там э, такую вкусную еду сегодня, я помню, ты говорил, что тебе нравится это блюдо, я о тебе думала и э, решила тебе написать, э, э, я готова тебя пригласить на это блюдо, потому что получилось очень вкусно. То есть, если такие три касания, то здесь никакой навязчивости нет, и вы уже не навязываетесь. Вы просто аккуратно, по-женски даете понять мужчине, что он вам интересен, что он вам понравился, что немаловажно для мужчин. И если вы в таком формате про в течение недели таких два-три сообщения пришлете в течение недели, то вряд ли это будет расцениваться мужчиной как навязчивость. То есть просто обращение внимания. И если мужчина в это время находится в формате выбора, и он общается с несколькими женщинами, то, скорее всего, вы выиграете в этой ситуации очень сильно по сравнению с другими женщинами, которые будут ждать, что мужчина должен сделать первый шаг, мужчина должен проявиться, да, мужчина должен написать, должен, должен, должен, да, то есть вы сразу становитесь, и потом, когда мы говорим о женщинах, я бы даже сказала 30+, не побоюсь этого слова, да, то есть 30+, плюс 40+, плюс 50+, плюс 60+, да, это уже, у нас нет такого выбора, как в 20, да, когда все мужчины еще не, жен, не женаты. То есть это уже реально снижает наши возможности и уже когда нам понравился мужчина, нужно приложить усилия. Если мы не прикладываем усилия, то когда нам понравится следующий мужчина, мы не знаем, может, пройдет 5 лет, может, 10 лет. Представьте за, за это время, сколько у нас уже морщинок прибавится. Да? И э, мужчин хороших разбирают. Да? То есть, естественно, нужно сразу попадать э, в яблочко, да? не делать ни одной ошибки. Как у минера, одна попытка. Э, нужно вот к этой попытке, к единственной, очень хорошо подготовиться. И знать, что правильно сказать. Да? То есть благодарности всегда приносят свой э, позитивный урожай. Второе, о чем хочется сказать, это комплименты. Э, комплименты, как правило, чаще всего мы, женщины, получаем. Мужчины э, получают очень редко комплименты. Потому все комплименты достаются женщинам. Да? Нам говорят, какая-то красивая. В соцсетях там каждый день несколько таких товарищей говорят, какая-то красивая. Нам уже это надоело, это уже вот прям э, звучит как. Э, как что-то такое приевшееся, тут нужно еще уметь правильный комплимент девушкой сказать, чтобы она на него отреагировала. Иначе это такая заезженные фразы, красивая, э, каждой девушке говорят. Да? Особенно, если девушка за собой следит, хорошо выглядит, то, естественно, комплиментов, что она красивая, очень много. И иногда хочется даже, чтобы мужчины заметили что-то еще, кроме красоты. Например, э, э, красивую душу, глубокий внутренний мир, э, ум. В конце концов, да, интеллект, да, вот это важнее уже становится, чем красота. И поэтому комплименты мужчины, на самом деле для них это дефицит в комплиментах. И они очень радуются комплиментам. Поэтому если вы та женщина, которая умеет говорить комплименты, Правильные комплименты. Да? Комплиментом можно вовлечь мужчину, а можно все испортить. Да? Здесь тоже очень важно этот момент понимать. Но если вы умеете говорить комплименты, то это тоже очень мощный инструмент для того, чтобы вовлечь мужчину. Да? И благодарности, еще вернусь к благодарностям, да? благодарности нужны за всякие мелочи. Да? Если вы э, пошли на свидание, поблагодарите мужчину за то, что он показал вам такой красивый ресторан да, или такой красивый парк, или э, пляж, или не знаю такое, так, такое красивое место, где вы гуляли, где вам понравилось, или э, если он вас пригласил в ресторан, то поблагодарите его, что э, у него хороший вкус. Да, комплимент ему скажите, что у него хороший вкус. Ресторан на самом деле достойный внимания. Благодарю за рекомендацию. Наверное, я не раз еще сюда вернусь. Было вкусное меню, было очень все такая приятная обстановка. Было очень комфортно находиться в этом ресторане, в твоей компании и так далее. Да? То есть благодарите за все. Если вы переписываетесь на сайте знакомств, найдите минутку поблагодарить мужчину вообще за это этот вечер, за то, что вы с ним провели этот вечер в переписке, и вам было приятно, вам было комфортно, вам очень э, понравилось э, разговаривать с ним, задавать вопросы, отвечать на его вопросы. И это тоже э, вас вот сразу отстраивает от 99% одинаковых женщин, да, которых вы становитесь сразу уникальностью, которая умеет говорить комплименты. Я, например, вот первый год вообще говорила комплименты почти вот за каждую мелочь моему мужу. Сейчас говорю меньше и понимаю, что делаю большую ошибку, что ему все еще не хватает, Вот у него все еще есть вот эта вот потребность насытиться комплиментами, потому что мама у него такая немногословная, не говорила часто комплиментов, может быть показывает, что любит, но вот в словах не выражалась, и это ему не хватало, и это очень чувствуется. Возможно, что такое часто встречается среди мужчин, и это нужно понимать, да, что мужчинам не часто женщины говорят, ой, какой красивый пошел. Да? Особенно мужчины, когда они сильно красавцы, да? им 100% этого не говорят, и они лишаются возможности слышать комплименты, поэтому говорите девушке им комплименты. Комплименты тоже делятся на четыре категории: да? То есть комплименты физического плана, эмоциональные, интеллектуальные и духовные. Да? Ну, вот если мы берем физического плана, комплименты это какие у тебя плечи, какой ты сильный, да? здесь нужно очень аккуратно комплименты физическому телу, даже глазам. Нужно говорить очень аккуратно, потому что если вы говорите, какие у тебя красивые глаза, в них столько духовности, столько интеллекта, столько опыта жизни, вы говорите о его глубине, да, тогда это может расцениваться как и духовные, и как... Э интеллектуальный комплимент эмоциональный комплимент но не физического плана да? если вы просто говорите красивые глаза и какие у тебя широкие плечи какие у тебя мускулы какой-то классный тебя хочется пощупать да или еще что-то в этом роде прикосновение даже к рукам мужчин это уже на языке мужчин призыв к сексу и дальше мужчина делает все чтобы женщину уложить в постель Женщины потом не понимают, что же такого происходит, почему так мужчина себя ведет, почему все мужчины хотят секса, да, женщины говорят. Чаще всего перед тем, как мужчина захотел секса, предшествовали какие-то комплименты женщины, которые вот для мужчины прозвучали как призыв к сексу. Поэтому здесь нужно очень аккуратно с этим моментом да. Внешний вид, да, там красивая рубашечка, здесь тоже нужно очень аккуратно подходить к этому комплименту, потому что если мужчина хочет, чтобы вы в нем увидели красивую душу, богатый внутренний мир, его подвиги, поступки, которые в нем за жизнь он уже успел совершить, или даже там, сегодня для вас уже совершил какой-то подвиг и поступок мужской, а вы после этого говорите, что у него красивая рубашечка, Скорее всего, это будет обидно, да? то есть э, лучше э, видеть вот это э, поступки мужчины, да? поступки и его подвиги, да? вот что-то не связанное с физическим телом и с внешним видом. Да? Дальше, значит, эмоциональный, да? когда вы рассказываете о своих эмоциях, что сегодняшний вечер вам был очень Приятен. Вам было очень комфортно в его компании провести этот вечер. Чай был изумительный. Он выбрал очень хороший ресторан, где вы спокойно посидели, где была приятная тихая музыка и можно было спокойно поговорить, не нужно было перекрикивать эту музыку или еще какие-то моменты, да, которые после комплимента вы продолжаете фразу, подтверждающую ваши слова, чтобы это не выглядело как просто лезть. Да, вот эти моменты нужно обязательно хорошо себе запоминать. Вот умение говорить комплименты и благодарности это нужно тренировать, ежедневно тренировать. На всех, на котах, на себе в зеркале, на близких, на коллегах по работе, на своих детях, на подругах, на, на всем, на, всем, кто, на цветах. Да, вы плеваете цветы, хвалите их тоже, говорите им комплименты. У вас таким образом будет встраиваться в ваше подсознание. и Это как привычка. Потому что на начальном этапе очень тяжело говорить комплименты. Они прям как через какое-то какое напряжение проходят. Да? Потом, когда вы уже все это встроили в свое сознание, оно получается легко. Это так же, как вот вы машину учились водить. Как вот я в первой автошколе. У меня две автошколы <laughs> еще на испанском. И э, я думала, ну научусь первую скорость включать, ну и хватит. Уже же не пешком. Сейчас мне вспоминаю, мне смешно, но тогда мне казалось, что это невозможно три педали э, контролировать три зеркала, еще смотреть вперед, назад, и еще четыре скорости, и еще ручник. И это вообще невозможно запомнить. Да? То есть точно так же на начальном этапе кажется вот с этими комплиментами и благодарностями, но потом, когда вы их тренируете, то есть тренировки, тренировки, тренировки. да? вам становится понятно, что это очень легко. То есть, когда я вожу уже много лет машину, у меня легко все эти три педали, три зеркала назад-вперед, еще музыку слушать, еще при этом там, разговаривать с подружкой и все остальное. да. То есть мы все сразу успеваем сделать. Но это уже встроились привычки в наше сознание. Поэтому здесь точно такая же история. Ничего сложного, просто ежедневное повторение практик. И еще, какие у вас возникают вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях под видео в YouTube или ВКонтакте, где вы видите мое видео. Обязательно пишите вопросы, и я буду обязательно на них отвечать. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если информация для вас была полезной. И ждите следующее видео в котором я продолжу нашу с вами беседу о том, как разговаривать с мужчинами и как их возвращать. Да? Хорошо, дорогие мои, сегодня я прощаюсь и увидимся в следующем видео. Пока-пока!